Здравствуйте, дорогие друзья! С последней нашей встречи прошло много времени. Однако, мы не сидели без дела и готовились к новым проектам, о которых вскоре вам расскажу. Но среди вас есть те, кто хочет все знать прямо сейчас. В таком случае, предлагаю вам посетить наши страницы в Инстаграме, где первой появляется информация о наших проектах. Сегодня я возобновляю рубрику эко-новости, в которой я буду знакомить вас с наиболее значимыми событиями, происходящими в сфере экотехнологий и экологии планеты. Ну что ж, начнем. В скором времени солнечные модули будут производиться на 100% возобновляемой энергии. Крупнейший в мире производитель солнечных модулей — китайская компания Джинка Solar взяла на себя обязательство использовать только возобновляемую энергию в процессе производства своей продукции. Стоит отметить, что на 30 июня 2019 года мощности компании по выпуску солнечных модулей составляли 12,6 ГВт в год. Таким образом, все операции компании должны обеспечиваться только возобновляемыми источниками энергии начиная с 2025 года. Джинка Салар стала первым производителем солнечных модулей, участником инициативы РИ-100, объединяющей крупнейшие международные корпорации, которые обязуются перейти на возобновляемую энергию. Шаг Джинка Салар поможет решить проблему высокой энергоемкости производства солнечных модулей. Кроме этого, он показывает, что энергоэффективность солнечных батарей с каждым годом неуклонно растет. В продолжении темы энергетики, Volkswagen будет производить собственные аккумуляторы для электромобилей и утилизировать использованные. Производство батареи будет начато в городе зальцгитер небольшими партиями. Этот шаг Volkswagen направлен на будущее сотрудничество с компанией Northvolt, так как в ближайшем будущем вместе они планируют наладить массовый выпуск аккумуляторов. Ожидается, что уже в следующем году Volkswagen и Nordvolt начнут строительство совместного предприятия в Нижней Саксонии. Около 300 специалистов Volkswagen уже подготавливаются к производству литий-ионных аккумуляторов. В частности, сейчас они занимаются разработкой и тестированием технологических процедур. Кроме того, в 2020 году в Зальцгиттере запустят установку, которая будет утилизировать уже изношенные аккумуляторы. Недавно анонимный представитель компании заявил, что батареи для электромобилей Volkswagen стали дешевле двигателей внутреннего сгорания. А как вы думаете, через сколько лет мы перейдем на электромобили? Интересно ваше мнение. Голосование в подсказках. И в завершение новости от украинских коллег. Компания NBT планирует построить на территории Запорожской области ветровую электростанцию мощностью 742,5 мегаватт. По информации Управления внешних отношений, соглашение о строительстве ветропарка «Зофия» было подписано компанией в начале 2019 года в Давосе. В рамках проекта планируется установить 120 ветроэнергетических установок. К строительству намерены привлечь около 500 человек, а для обслуживания станции – 200 человек. Это будет самая большая береговая ветровая электростанция в Европе, дата сдачи которой планируется до 2022 года. Альтернативная энергетика развивается семимильными шагами. И не только за рубежом. Такими темпами вскоре больше половины домов будут получать электричество от возобновляемых источников энергии. С новостями на сегодня все. Если вы хотите узнать еще больше, переходите по ссылке в описании. Там вы найдете много интересных новостей и статей на эко -тематику. Также не забывайте, что первая информация появляется в нашем инстаграме. С вами был Азаджи Ахметов. Увидимся на следующей неделе.